привет от на Клубнике. Наконец я займусь своей собакой железной. Покупал ее аж в конце июня. Брал кит-комплектом без двигателя. Искал ее именно без двигателя. Так как у меня двигатель есть. И мне его только надо сюда поставить. Вот этот вот движок 18,5. Вячеслав поставляет 17,15. У меня вот есть такой движок. Я хочу его туда установить. Мне эта собачка очень понравилась. Четко сделан руль. Мне кажется, будет очень приятно и удобно управлять ее. Цена двигателя мне вошла доставка. Вот этот вот чехол на двигателе я взял саня волокуши. Вот это вот усиленная цепь, она вообще зачетная и тяговая звезда. Мне кажется вечная. Будем устанавливать. Еще может быть у меня вот есть бурановский курок с подогревом. Может быть его поставлю. Но это в процессе эксплуатации, посмотрим. А так все зачетно. Очень понравилось просто здесь именно пластик, четко сделано, хорошая идея, потому что у остальных гниет просто днище. Ладно, рама там, ну днища полностью все, без краски у всех. Бензин попадает, там ветки, шметки. Очень хорошее пространство под, под всякие там ящики рыболовные. Да вообще под груз. Есть у меня в планах на ней далеко покататься. Я думаю, она меня повозит там, куда я давно хотел съездить. Спасибо Вячеславу. Сколько раз мне звонил, всегда берет трубку, объясняет, рассказывает. Вот и сегодня звонил по поводу шпонки. Не знал, что шпонка приходит с двигателем, так как он у меня уже целый год стоит. И я вот думал, что шпонка идет с вариатором, но нет. Шпонку я нашел, все нормально. Будем устанавливать движок. В дальнейшем покажу, что получилось. Я его когда буду ставить, тут уже примерял. Мне придется немножко выпилить вот в этом месте под глушитель. Там На нем сетка такая, и она вот мешает. Ну и сам глушитель, в принципе, широковат. Но это ничего страшного. И Возможно, что я на этом глушителе еще выведу газоотвод, выхлопы куда-нибудь там в сторону, потому что у меня получается прямо в середину. Так, потом покажу, что получилось. Так что всем удачи, берите, не пожалеете. Хорошая вещь качественно, добротно сделано. Я нижнюю сколько не жалею. Посмотрим. Всем пока.